Всем привет, с вами канал Рыбохвост <coughs> Продолжаем обзор Приманок вот. Попперы посмотрели Воблеры посмотрели, крынки посмотрели Поролон посмотрели Колебалки посмотрели Дошли до вертушек вот. Начнем с микровертушки микровертушка ну очень легенькая смотрим на ее грузик и она действительно очень легкая в принципе как вы помните в прошлом видео я говорил то что про микроколебло купил и забыл что она есть вот. плоховато летает ну я уверен то что она уловистая это первый номер вот у нас второй номер вертушечка ну, причем уже идет с рыбкой вот. ну нету нету толку не получается на нее попробовать половить захлестов часто бывает хотя Груз тут потяжелее А, ну понятно, это правильно Груз потяжелей закидывается Так Дальше у нас идет Второй номер эм Такой вот Крючки пообломанные э Очень уловистая Благодаря вот этой вот Торпеде Вот очень хорошо ловит отличная вертушечка советую я, я не знаю примерно сколько она весит но ну, тоже легенькая но она бросается на достаточное расстояние так следующее у нас колебло пойдет второго номера мэпс второй номер вот такой вот окрасочки вот. А, в принципе. Аглия. Мэпс Аглия, второй номер. Вот. Ну, в принципе, все знают, что МЭПС уже чуть дороже стоит, чем обычные вертушечки. Вот. А, вот именно за второй номер могу сказать то, что. Именно второй номер. Вот. А, сначала, наверное, я ездил где-то. Рыбалки 2 или три. Он вообще меня не устраивал мэпс, хотя он летает, в принципе, неплохо. Вот такие у него грузы стоят, вот. И это сам. Но он плохо ловит Вот видно здесь надписи и вот на надписях вот эти. Наверное, на камеру не будет видно полосы. Как она это, при маленькой проводке она все равно вращается очень хорошо. Вот. А потом э, все-таки я разловил приманку и мне очень понравилось, потому что у меня действительно вообще ни на, ни на что не ловилось, а именно Мэпс 2 тягал, тягал и еще раз тягал. Мэпс вот. 2 советую. Так, второй номер с турбинкой. Окрасил в черный цвет, пробовал. Ничего не меняется. Также более-менее нормально ловится из-за торпедки. Вот. Так, вот такая вот лягушечка с вертушечкой. Сделано, могу сказать, не очень Потому что э, Должен На такие пропеллеры Дуть И она должна крутиться Она туговатая, она подклинивает Вот, поэтому Я на нее особо не ловлю Ну, естественно, я пробовал Безрезультатно Хотя я могу вам сказать, то, что на все приманки, которые у меня есть, матерые рыбаки ловят. Дальше идет вот такой вот окуневый у меня, такая вот окуневая, точнее, вертушечка, второй номер, красненькая, такая темненькая, красненькая, вот, такое ощущение, что болт обработанный, вот, летает в в принципе, неплохо. за леску не было еще. Вот. Меня устраивает, могу сказать вам. Ну, к Мэпсу не приравняю второго номера, но обращаю внимание, к Мэпсу второго номера не приравняют. Но именно к Мэпсу второго номера. Вполне неплохо. Вот. А дальше у нас пойдет МЭПС-3 номер. А, в отличие от всех вертушек, которых я показал, МЭПС-3, когда забрасываешь, его именно надо дернуть, чтобы лепесток закрутился, а по-другому не крутится. А, даже хороший клюв МЭПС-3 себя никак не проявил. Поэтому я его сразу отлаживаю вот вот э, такой вот окрасочки э, даже не помню пробовал не пробовал здесь как пуля э, летать должна хорошо в принципе по весу будет летать хорошо такая вот вертушка как ложка практически вот это вот одна из первых моих вертушек которая ничего мне еще не поймала <свист> <свист> <свист> вот. Хотя работает вполне, даже я могу сказать, очень хорошо. И летает хорошо. Не знаю, почему рыбку не привлекает, это не объясню. То же самое вот за это, одна из первых, видите, до сих пор как новая, я думаю, что это хорошее качество все-таки недорогой вертушечки. Вот, то что ей уже год, она как новая, хотя периодически я, я всеми ловлю, если вообще не клюет, не ловится, я это, стараюсь всеми наживками покидать, вот. И вот эта вот, она вот, вертушечка практически как новая, только в этом плюс. Вот такой вот спиннербейт. Играет очень хорошо. Зацепов не наблюдалось у меня. Вот. Как говорят не зацепляйка. Ну да, хорошо. И летает хорошо, и играет хорошо. Вот. И в принципе не цепляется. Ну и рыба не цепляется. Не знаю, не было у меня такой жадной атаки, чтобы кто-то искусился укусил ее тоже как новенькая тоже очень хорошо как новенькая стоит в районе 200-250 рублей вот я за нее отдавал ну естественно это не оригинал как вы понимаете так дальше у нас идет вот вот такая вот Турбинка, жало я ее почищу. Вот, может, возможно, даже покрасить придется. Тоже очень уловистая. И маленького окуня, и щуку ловит, и крупного окуня. Короче, все, что можно поймать, на блесну, на вертушку, все вот на вот такую вот ловится. Тоже. Вот, как мой совет из вертушек обязательно имейте мепс второго номера и вот такую вот вертушечку вот она не помешает довольно неплохая вертушечка так вот он третий номер спинер долго ничего на нее не ловил могу сказать вполне неплохо играет отлично летает вот, и заметьте, ей уже практически год, клееночка, вот эта наклейка, она уже начинает по чуть-чуть стираться, но она до сих пор на месте, она э, не отклеилась, вот, и в принципе неплохо сохранилась сама вертушка, вот, очень большой плюс могу дать спиннеру третьего номера вот <coughs> кстати судака ловят неплохо вполне неплохо так и вертушечка еще одна такая вот хорошенькая вот с маленьким лепестком вниз... внизу вот и с большим черным лепестком и с глазом. Я не знаю, я не прочитал, какая фирма делает. Вот. Но ну, реально купил за 50 рублей. Вот. Вес 10 грамм, наверное, не будет, но летает прекрасно. Вообще, вот, куда им захотел кинуть, вот именно туда и летит, вообще четко, отбалансировано, прекрасно летает, вообще доволен. и чистой воде, вот, в чистой воде именно. Такого даже голубоватого оттенка э, ловит прекрасно. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. До свидания.